Вот это отдушина под стояками ванной комнаты, ванных комнат и сушилки. Там дует немножечко внутрь. Тут что-то там вставлено, какой-то кирпичик, пенопласт. Надо снегом засыпать их, да и не будет ветерок так дуть. Не поленится взять. О, свет горит, у меня свет не выключенный. Ну ладно. Ну где она там? Не вижу. А вот он, говорит. Хорошо. Сейчас я прибегу к тому месту, где у нас туалеты. А, Игорь тут был. И заткнул. Правда, что смотрите-ка. Он говорит, туда пальто, все ушло. Правда, что он мое пальто торчит. Вот молодец, Игорячек. Хороший мальчик какой. О, вот такая дырка. то Правда, ведь там растаял лед. Он всю эту дырочку заткнул. Снегом еще присыпать. Мало ли что ждать от этой погоды. Хорошо. Значит, взять лопату и все отдушины, суховые окна, засыпать снегом. Потому что там, где мы на главном выходе вот до канала открылись и говорим, как раз там идут трубы какие-то. Но они не отопительные. Или может, не знаю, какие. Две трубы прямо под этим окошком. Мало ли замерзнут. Надо их с улицы сейчас я за. Закрою какой-нибудь тряпицей, да и все. Так, пойду на мусорку. Ух ты! Это кот. Ты чей? С девятой квартиры? Я вижу, на лбу написано, да. Ты тут на мусорках ошибаешься. Итак, что мы видим на мусорке? Сегодня приезжать явно не надо, я думаю. Не надо. Значит, тут рассыпанный, разорванный мешочек. Второй мешочек я что без лопаты-то не соберу ведь лопату не взяла. Здесь кое-что добавилось. Вот. Тут вот эту как раз отрепицу возьму. Чтобы дырку там закрыть. Завтра мусор вывезем. Маломась, тогда надо лопату. Все равно стоит лопату взять. Буду собирать сейчас. В общем, ситуация такая. Когда мы бросаем. Между мешками остаются пустоты. Вон она, пустота. Вот. Следующий мешок опять пустоты закидываю. И получается, что мы можем вывозить баки не такие уж 100% забитые. Но вчера я тут утаптывала. Когда я утаптываю, тут каждый день прихожу. Будто бы мало маски лучше становится. Ну все, надо лопату. Да ладно, без лопаты сейчас соберу быстренько. Вот. Вчера я утаптывала. Сейчас еще упаковываю завязанные пакеты, молодцы, вот это хорошие завязанные пакетик, отлично. Пятерку ставлю. Чай пакет. Так, это вот и завязанные пакеты. Сейчас мне вот сюда соберу. Вот пакеты собаки. Тоненькие, бывают такие -то тоненькие, дешевенькие, беспонтовые. Вот их рвут собаки. И коты, кстати, второй раз я его увидела. Угорецкого кота. И вот еще, но там как бы не писет, она можно придавить. Игорь-то раньше тут запрыгивал и ногами утаптывал. А я что-то не рискую туда запрыгивать-то, ногами-то утаптывать. Я палкой обычно придавливала. Не знаю, эффективно или нет, но придавливала раньше. Вот. В скором времени у нас здесь вместо этих двух появятся новые баки. Вот. Которые будут прицеплены цепями на замках к дереву. Чтоб их никто не унес. А эти старые баки, мы найдем им применение. Мы в них будем собирать вон эти бутылки. И сдавать их. Понятно? А в другой будем собирать металлолом. А может и нет. Может я просто сижу и все вру. Вот слушайте, собираю хлеб. Кто-то вынес целые сухарей. Целую пачку. Ну, пачку там, не знаю, помнишь. Я вот собираю этот хлеб здесь птичками в пакет. В отдельный. У нас тут много птичек. Или оставить его тут под снегом? Птичка придет, скрюет. Или как? У меня, у меня руками поднимается хлеб, выбрасывать, понимаете? Мы ведь только что недавно блокадный Ленинград вспоминали Это такой бы кусочек хлеба, они бы выжили тогда. Ленинград, кстати, -то. у меня знакомая женщина, царь медицина. Она шестилетняя была девочка. Я не буду эту мусорку кидать, короче. Я принесу это домой. Долблю. Молоточка мусорка, и птичка выкрышу. Вот. Ей было 6 лет. У Братика было у нее 13 лет. Братик работал на заводе. В Ленинграде в блокадном. И он.. Приходил домой, приносил ей сигаретку и говорит, кури, тебе кушать не будут, хотеть. И она с шести лет, самой... нет, ну не сказала, потому что она уже когда стала совсем больная, она не курила. Ей не давали, дети не давали ей курить, и она быстро умерла. Но она всю жизнь курила, умерла она что царство невестной Галя. Она умерла в возрасте около 80 лет, на маржавоте жила. Когда я тоже занималась этим отравлением своего организма табачным ядом, тоже грешная была раньше. Теперь сейчас, конечно, не такая уже стала, а тогда-то я еще такая была. Я работала, не скажу где, в том районе заводы. И, значит, в рабочий пережив, я это делала, то есть травилась когда табачным ядом, я делала это в втихаря, я никто дома не знал. Думаю, я этого не делала, не делала. Я, говорю, я к ней всегда сбегала и говорила, давай покрым. А, давай, Лёшка, прием там достанет свою без фильтра. Или покрылся. Да, вот реально. И вот нельзя так делать -то. Ну, конечно, я не воспитатель. Но я не, у меня рука не поднимется, можно что-то выкинуть. Вот это да. Вот эти мелкие, тонкие пакеты, вот эти бесконтовые, их, они сразу, кот их разорвал. Он. С девятой квартиры туда вскаканула. Я тебе сейчас капкан на тебя... Нет, не, не поставлю. Вот. Так, сейчас я вот это до и ухожу. Отсюда пока не началось.